Как хочется сказать хорошие слова. Пусть снег идет, а с ним и обновление, Что жизнь прекрасна и добра. Цени все эти милые мгновения, Ведь из таких мгновений наша жизнь. И если верим мы в такое чудо, Душа поет, и сердце рвется высь, И не страшна нам злая вьюга. Не существует зависти и лжи, а лишь покой, тепло и вдохновение. Мы на земле для счастья и любви. Так пусть продлится этот миг свечения. Постепенно ушло время страсти кипящей. Нет ревнивых речей и трагических поз. Время тихой любви, зрелой. И настоящий дарит редко Букеты тюльпанов и роз. Время тихой любви — это больше забота, По глазам уловить, с полуслова понять. Ведь любовь, как ни странно, большая работа, Если ей дорожить и не хочешь терять. Это время любви, словно теплые осень, Тиркий запах листвы, небо — светлая грусть, Как живется тебе. Если кто-нибудь спросит, ничего не скажу, Лишь слегка улыбнусь. Время тихой любви, за терпение награда, За бессонные ночи, за трудные дни. Ты со мной, я с тобой, и другого не надо. О любви промолчу, ты меня извини.